Когда же это закончится, чёрт? Есть за морями, за лесами, маленькая страна. О, о, черт возьми. Так, ребят, мы начинаем. У нас сегодня продолжение, значит, выживания. А, значит, мы выживаем в и версия 1.14, ребятушки. Так, так, так, давайте-ка сегодня мы наметим план действий. Чем же сегодня мы ребятки займемся на текущую серию я думаю что мы будем продолжать развиваться будем продолжать фармить так как у нас ресурсов очень-то немного вот ну и конечно же облагоражить вокруг территорию и устранять всех враждебных к нам нехороших монстров, да, то есть, ну и, конечно же, будем разведением коровок заниматься, будем планировать дальнейшие какие-то пути развития, да, может быть, наведаемся в деревню с жителями, я еще точно не знаю, поторгуем, так, ну что ж, давайте-ка передохнем и за дело, друзья! Так, первая задача, значит, будет у нас нарубить лесок, леса нам нужно очень много, я уже говорил об этом в прошлых сериях, но и, ребятки, буду повторять каждый раз, потому что у нас этого ресурса всегда в недостатке, лес нам нужен, давайте-ка повалим здесь. Опа, какой-то чувак пришел, привет, ты что, заблудился, что ли? Что, дорогу показать? Сейчас я тебе покажу, а ну-ка пошли, я тебя отведу, пойдем Я ему хотел дорогу показать этому ма маленькому А он сгинул куда-то в непонятное место Так, ребятки, давайте продолжаем Рубать здесь весь лес Что-то нас тут много его наросло, погнали, погнали с лесом более-менее закончили, надо бы сходить за водичкой, наполнить мой котел да, здесь на кухне обязательно должна быть вода, друзья, по-другому никак а то как же нам мыть посуду-то, да то есть и без воды-то, я же не, не буду бегать в речку, сейчас я, наверное, займусь все-таки облагораживанием второго огорода, вы, вы, наверное, помните, что я в прошлой серии закончил, а, точнее начал строить второй огород, и вот сейчас мы его и продолжим Perfect. Так, ну все, вроде построил. Сейчас, пока у нас там а, все растет на нашем втором огороде, мы соберем то, что уже выросло на первом. Perfect. Когда же это закончится, черт? И снова новый день, и снова нас ждут великие дела. Так, давайте-ка по подумаем, что нам надо сейчас сделать. А, да, вот тут, тут много тыковок наросло. Надо их точно убрать, а то они сами себя не уберут. А, тыковками я знаю, что можно будет потом поторговать с нашими деревенскими жителями в деревне неподалеку, которые живут. Пора уже налаживать торговлю, пора уже а, повышать, так сказать, свой финансовый потенциал. Коровки, что вы соскучились, да, по мне? Давненько я у вас тут не был. Похоже, надо вас тут популяцию поуменьшить немножечко. что я смотрю, развелось тут вас слишком много, да? Что, хорошо тут вам да живется, Хорошо, да, жилось вам до этого времени, а? Пора, пришла пора, я же вам обещал, что так оно и будет, а вы мне не верили. Что-то вас реально слишком много, у меня коровник просто разрывается уже на части от вашего присутствия. Итак, мясник из меня неплохой. Давайте-ка возьмем мы сейчас броню и, наверное, соберемся в какой-нибудь поход, да, но нужно сходить за ресурсами, ресурсы, как всегда, у нас, ребятки, одни и те же, вот у нас железо, уголь, золото, алмазы, конечно же, по приоритету, если они нам попадутся. Ну а для начала подготовимся как следует. Давайте поставим на прожарочку мясо с коров, которых я сейчас только что прирезал. Так, ну что ж, пока у нас здесь все это дело жарится, давайте-ка отправимся, ребятки, на поиски ресурсов. Сегодня будем добывать ресы и рубить всех монстров, которые попадутся нам на пути. Ну все, всем пока, хозяйничайте тут, а я ушел. Также нашел тут одну пещерку. Но тут, походу какие-то монстры, да. Монстры нас теперь будут всегда преследовать, друзья. Нам просто от них никуда не отделаться и не отвертеться. Они, они ребят, на самом деле вокруг нас всегда находятся. Просто я пока что обходил их стороной, а, так как ночевал а, ночами дома в теплой постельке. И они мне как-то были по боку. Но теперь постепенно, вот я начинаю выбираться. Ах ты ж гад такой, а. В пещеры. И тут мне приходится сталкиваться вот с такими вот враждебными. Гадами, да, так. Ого, я блокировал удар. Ни хрена себе достижение. Да, До это я ранний раз так он делал. О, привет, крипер! Привет, зеленый! Это не тот не крипер, который за мной вчера в дверь наблюдал, а? Ждал меня. Ну что, дождался? Вот он я, давай, попробуй, бомбани. Ну что, получится у тебя? Нет, бомбануть, не получится же. Так, еще один недруг. Что ты тут? Что то тут разбушевался? Я же так оба Видал, как могу, да? Видал? Ну что, попробуй, пробей меня. Ну, еще раз, давай. Ну что, не можешь, да? На, держи. А у меня-то, видишь, получается. Подходи давай поближе, я не пойду. Ах, ты ж гах, попал такой, а? Черт, надо аккуратней быть. Надо аккуратней. Интересно, долго ли этого щита хватает, а? Ребят, не дав... нет, ни разу не использовал такую боевую систему, как в новом Майнкрафте. Последний раз активно использовал боевую систему в 1.7 версии. Но ну, вы сами знаете, какая она. А вот здесь первый раз сейчас практикую, и достаточно она интересно здесь сделана. Так, ну что ж, давайте идем дальше за аресами. друзья у меня от возникла небольшая идея как только я буду пещеру защищать я буду на ней ставить вот такой вот крест черт его возьми чтобы было сразу понятно что мы здесь были да и повторно здесь не бегать так что ставьте лайк э, за такую идею, если кто уже использует, напишите, кто как, э, какие действия предпринимает. Так, ну что ж, мы уже сходили, э, нам сегодня пока э, хватит, значит, добывать ресурсы. Давай снимем, снимем броню и э, распределим все наши э, добытые ресурсы по нашим печам. Так, плавильню надо зарядить. И вторую печечку тоже чем-нибудь. Так, ну что ж, тут я решил, значит, сделать себе карту. Так как я начинаю периодически путешествовать. И мне, конечно же, не хотелось бы заблудиться, да. То есть, играем мы в классику. А здесь и заблудиться, ребят, очень легко и просто. И вот я решил себе сделать карту, которая позволит мне понимать, где я нахожусь в определенный момент. То есть, это я, ребят, делаю для того, чтобы не заплутать. Я надеюсь, нам карта поможет. Такая у нас карта получилась, вот он мой участок, мой домик, огороды, да, грядочки, все здесь как положено, озеро перед домом, но она слишком, я смотрю, маленькая, да, надо будет побольше сделать вот так, оп, ее можно в картиночку, и у нас прямо она на стеночке может разместиться, да, так вот так на стенку, к сожалению, нельзя, а вот сюда вот в рамку, да, у нас можно поместить эту карту, и, кстати, там на ней я динамически отображаюсь, так, ну что ж, дальше давайте Посмотрим, что нам тут можно облагородить на нашей местности. Я давно хотел сделать себе лодочный причал. У меня тут немножко нехорошо все оборудовано, да, я хочу сделать по уму, чтобы все было, ребятки, красиво, чтобы главное было, ребят, душевно, вот это мне нравится, да, то есть сейчас мы быстренько наваяем, ну и пишите, конечно, свои комменты по этому поводу вообще, что, ребят, вы любите еще строить отдельного вот такого декоративного, я с удовольствием посмотрю, послушаю, возможно, в своих следующих сериях я это реализую. Так, Ну, естественно, к хорошему лодочному причалу а, должен быть грамотный подход, да, какие-то дорожки, ребят, придумать, да, по которым мы будем бегать, якобы вот мы по ним бегаем, и они вот так у нас затаптываются. но, пока здесь здесь знаю, можно сделать затоптанную землю, но я предпочитаю посыпать дорожки гравием, сейчас вы увидите, как я это делаю. Так, все по задуманному идет, все по плану, по чертежам, как я и планировал. Так, там строй рыба плечица. Вот мы ее -то с этого причала и будем ловить, и будем рыбачить. Нам для этого он и нужен. Пишите, ребят, комментарии, как вам мой причал. Правда, он еще не достроен, но я скоро его сделаю. И пишите свои рекомендации по этому поводу. Я с удовольствием все посмотрю. Продолжаем. Perfect. Пришло время опробовать наш лодочный причал. Закончили, значит, мы работу. Капец, как все болит, как я устал. Надо бы отдохнуть. Вот, мы на лодочке сейчас сюда причаливаем. Вот, значит, к этому значит, выступает такая лесенка У нас тут специальный спуск а на лодочку. Сейчас, только подождите, я тут подровняюсь. И продемонстрирую, что у нас получилось. Вот, ребят, такой здесь у нас рыболовный причал получился. Вот так мы можем здесь рыбачить. Оп, что там у нас? Есть что-нибудь? Нет? Ну-ка, ну-ка, давай, родная. Так, давайте еще проверим, тут рыба есть? Нет, я вроде вчера прикармливал это местечко. Так, так, так, опа, клюет, ребят, замечательно, все по задумочке идет. Ну-ка, о, бочки, ни хрена себе, нормально так клюет, слушайте. Я не думал, что будет такой результат, охренеть, просто вот у меня такая бочечка, сразу же мы сюда наловленное складываем. Все, ребят, пора бы отдохнуть уже, ох, этот причал сегодня мне мозги вымотал. Так. Ну что ж, настал новый день, и мы приступаем, значит, рубить дальше монстров. Нам нужны, ребят, дальше, нам нужно дальше добывать ресурсы. А вот тут есть некоторые люди, да, в, в золотой броне, которые нам мешают. И вот эти вот костлявые тоже чувачки. Ух ты, еще один, е в золотой броне. Ни на себе, во сколько здесь, а? Вас что тут, по заказу специально наштамповали, что ли, чтобы будут меня охраняли, а? Ребят, надо что-то делать с этим. Так, ну что ж, давайте наведаемся в деревню к жителям. Мне хочется посмотреть, какие же все-таки у них есть полезные э, товары, да, промониторить и вернемся обратно. Так, ну что ж, вот пришел на разведку, значит, проверить, да, как у нас тут деревенские жители наши поживают. Все, вроде нормально, растет и пахнет тут них. Местные фермера работают отлично. А, с, ну, я с ними в будущем буду торговать. Так, посмотрим, что у нас здесь еще. Я, ребят, сейчас в исследовательском режиме здесь хожу, наблюдаю. Так, тут у нас сундучок с какими-то ресурсами. Да, то есть проверяю, как тут поживают жители. Ага, здесь у нас камнире стоит. Он мне, в принципе, не нужен, у меня уже есть. Что у нас еще здесь в деревень? деревеньке есть? Так, здорово, житель. Что у нас ты продаешь? Ох ты, что-то интересное. Он пшеничку, кстати, может купить у нас за изумруды. Надо будет ему ее потом принести. Ну что ж, пошлите дальше. Так, ну что ж, нагулялись мы на сегодня. Опять-таки очередной день заканчивается. И пора бы нам строить новые планы, что в дальнейшем мы будем делать. А будем делать, ребят, мы следующее. Мы спустимся сейчас в шахту и пойдем за ресурсами. Долгий был поход в шахту, но ребят мало продуктивно. Я рассчитывал, что найду какие-то алмазы, но к сожалению алмазов я не нашел. Так попадалось железо, золото и прочие всякие ингредиенты не совсем такие полезные, Но, ребят, важные и нужные. Ну, ну что, ребят, хотел обратиться к публике. Вообще, как вы любите копать в шахте, чтобы а, максимально эффективно найти алмазы? Для меня сейчас проблематично, поэтому выслушаю ваши дельные советы. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Из меня шахтер тот еще бегаю туда-сюда, все подряд ковыряя, но а, не помню, как нужно грамотно искать алмазики. Ну а мы продолжаем отражать стрелы. Как отражал Неопули в своем супер режиме из матрицы, Он, оп, чуть своего завалил. Молодец, молодец, скелетон. Пр ух ты ж, черт проб пробивает все-таки иногда, а? Проверяем щит на прочность. А, интересно, насколько стрел выдерживает один щит? На, че, плохо тебе там водички? Далеко не убежать, да, от меня? Далеко не денешься. А тут кто такой пискает, а? Кто тут пищит, а? Ты что тут по моим, э, по моим кустам ходишь, топчешь тут мне землю, а? Пошел вон, паучишка, отсюда. С тебя, кстати, я знаю, что падают полезные вещи, да, типа ниточек и глаз. Так, давайте зачищаем, друзья, территорию. Что-то у нас тут реально всякой нечисти развелось, которая нам тут только топчет. А? Наши замечательные кусты, травушку, муравушку, пугает моих коров и лам. Все здесь мне загадили своими остатками. А вот гады, а. Да, нужно расчистить. Вот это кто такой у нас, а? Ты что здесь делаешь? Ты что забыл? Ты потерялся, видимо, да? Ну что ж, ребятки, вот такое вот неспешное развитие у нас на сегодняшний день. Потихонечку, как видите, развиваемся. У меня уже два огорода, один дом, много-много тыкв, да. Вон там у меня немножко есть дерево, хвойного леса, там у нас тростничок. И огромные-огромные просторы, которые надо, ребятки, еще облагораживать и облагораживать. Ну что ж, для этого у нас уйма времени, будем дальше развиваться. Будем и дальше а, проходить а, в классическом режиме Майнкрафта 1.14 версии. Ну что ж, ребятки, жду ваших комментариев по поводу а, данного видео.